Заблудились в лесу Риксар и Трал. Долго бродили, дорогу искали. Первым не выдержал Трал, упал на землю умирать. Вдруг слышит чавканье, поднимает голову и видит, что Риксар ягоды жрет. Риксар, ты что охуел? Это же волчьи ягоды. Да пошел он нахуй волчара, пусть себе другие найдет. А! Что, опять подписываться? Вам меня не жалко?